Всем привет! Для начала страшная сказка. В темном-темном мире, где не хватало информации, жили люди, которые много чего не знали о мире. И были среди них особо продвинутые, особо передовые зрители Ютуба, которые подписались на канал «Мой голос в космосе». Мне сейчас реально понадобятся ваши подписки, потому что... Ужать хочется, я подаю на монетизацию. Там документы придется еще оформлять новые. Все так непросто. Перед вами дни недели. Пока что они безликие. Они кажутся серыми. Мы с вами сегодня их вместе сделаем цветными. Мы их раскрасим. Во-первых, нумерация важна. И опираясь на число 6, как символ субботы, я буду кое-что еще сопоставлять. Я буду это делать, но вы знаете, что в английском языке ряд начинается с санды, с воскресенья, а в... с понедельника. Я удивилась тому, что верный ответ может быть только один – если мы поставим, начиная с понедельника, с суббота будет шестым днем, вторник, второй, четверг, четвертый, пятница, пятый, все на месте, кроме среды. Среда должна быть посередине. И только лишь если мы сместим по английскому варианту, мы получим середину недели, три дня до и три дня после. Только так. Но как же так? Тогда смещается вторник-четверг, суббота, вторник-четверг и пятница 2-4-5. И суббота получается седьмым, а не шестым. А оказывается, у программистов отчет начинается с нуля. Программисты ассоциируют дни недели с цифрами, и начинается отчет с нуля. Вспомните также нулевую карту э, Таро. Тот, кто составлял и дни недели, и карты Таро, был знаком с какой-то продвинутой техникой, вот именно с этой нумерацией, а не с той, которая, естественно, для обычных людей начинать с единицы. И если мы поставим английский вариант сандей впереди и начнем с нуля, тогда все становится на свои места. Суббота 6 вторник, четверг, пятница на месте – это единственно верный вариант, но среда будет именно посередине. Здесь не может быть много ответов, как кто-то мог бы подумать, или как я до того, как начала думать про дни недели, я думала, что может быть много вариантов, как, как традиции. Нет, только один верный вариант. Это их величество математика. Что мы еще обнаружим, кроме нумерации? Вот с нумерацией, я считаю, разобрались. Начинается только с Санды, но нумерация идет не с единицы. Что еще мы обнаружим, очень очевидно. Мы увидим, что здесь окончание day присутствует у всех дней. А остальные названия, остальную часть слова, слов, это уже есть предмет головоломки. Предмет головоломки. Связан ли Мандэй вот как день Луны, сандай как день Солнца и Сатурдэй как день Сатурна. Вот он вам, космос, всем неверующим в космос посвящается. Перед вами как есть космос. Почему его так много везде, вы скажите. Мандэй достаточно добавить одну букву. Сатурдэй, английский язык, у него есть удивительное свойство. Написано «Корова, читаешь трактор». И в данном случае это не сложность, а подсказка, потому что читается «Сеттадей» – «День Сета», а пишется «Сатурдей» – «День Сатурна». А номер шестой четко шестой, а шесть ассоциировано из того, что нахожу я с Посейдоном. Вот вам и все, и картина маслом. Сет, Сатурн, Посейдон. Число 6. Мандей день Луны, уже как было сказано, Сандей. Сан Sun, э, при определенном написании, это в том числе сын. То есть, или сын, или солнце. Перед нами или день сына, или день солнца. Тут вспоминается советский мультик «Фаэтон, сын, солнца. Ни одного лишнего слова в названии. В течение мультфильма, помимо космической информации и собственной легенды, упоминается дважды, шумно достаточно, упоминается Церера. Хотя в поясе астероидов, четыре карликовых планеты, упоминается же именно Церера. Я у Фаэтона уже слышала с интуитивных каналов уже четвертую версию Фаэтона. Сама могу придумать звук э, стоп-3. Это «Глория» раз, «Сфаэтон упал на солнце, растворился» два. И это был объект, как Луна, допустим, которую ввели три. Вот третья версия, сюда очень хорошо вписывается. Кто бы что ни рассказал на эту тему, но те, кто составляли и тот советский мультик, и эту неделю, они имеют свое совершенно специфическое представление о фаетоне. Для них существует космос, как видим. Как учили, чтобы отличать два слова и не запутаться, что к букве О надо пририсовать человечка, тогда будет мальчик, а тогда будет сын. Еще две интересные находки: вторник и четверг. У вторника убрать одну букву, у четверга убрать две буквы, и получается ТУЗ ДЕЙ, ДЕНЬ ТУЗА. А кто у нас ТУЗ? Вот здесь уже тема поразмышлять. Возможно, зрители дадут ответ. Кто у нас ТУЗ? Хотя по отдельности, если так анализировать, это будет похоже на задорновщину, но в сумме чем больше набираешь, тем больше добираешь. И версия среды, как среднего дня, из славянской группы языков, как раз дополняет, и вторники, четверги, пятницы дополняют, дополняют и полностью сочетаются как пазл, и получается единая картина, вы согласны? Сейчас для всех, кто во что-то когда-то верил, какое-то представление имел, и сейчас для всех такое трудное время, когда вот то прежнее, ты пытаешься законнектить, примирить с новой информацией, которая шокирует. Что я могу добавить? Ну, та историческая личность, о которой давно как внушают, что Христа придумали, просто Или умалить значение, просто философ или просто политик боролся там за, за свою роль и был казнен. Всем, кто пытается упрощать, я хочу показать в том числе этот пример. А вообще эта тема проросла везде. Ну и здесь мы видим Солнце, Луна, Сатурн, Пацифик и загадочный день Туза. А также не получится приуменьшать тему богов, которые ассоциированы, например, с греческим пантеоном и, как оказалось, и с другими. Сказать, что эта тема эпизод, что она не ключевая. Когда видишь такие послания, это сделать уже, пожалуй, сложнее да, или невозможно. Посвященные знают о существование разного-разного мира и богов. И они дают соответствующие названия. Вот вы знаете, машина у японцев с плеядами. Вега компания. Вега у нас тут была, не знаю, есть сейчас или нет, у Сириуса много. Вот попробуйте утверждать, что космоса нету. Для кого-то, кто создает эти названия, космос есть. Ракету посылают с именем Иса Иисус. Космический аппарат. Медведицы много, медведя много в символах. Золотой телец вот в Китае статуя золотого тельца за несколько миллионов долларов на небоскребе. В самой богатой деревне. Для посвященных это не закрытая информация и для них существует именно определенная картина происходящего. В этой картине сын солнца, фаэтон, фаэтон сын солнца и упоминается Церера. У них такая версия и название известного украинского напитка горилка. У меня тоже версия насчет горилки, которая была озвучена ранее. Об основной массе слов никто из нас не, не сможет обреть, определить, откуда они произнесли, произросли и как получились. Много версий реальности, конечно, озвучивают это хорошо, что много версий, и каждая из них это хорошо, потому что она дает объективность, а дальше их можно опровергнуть, либо подтвердить. Да. И все-таки находки канала создают, склеивают именно один макет мира. Одни и те же связки. Ой, и сейчас очень хочется откомментировать то, что написали зрители. Действительно, купюра десятка. Во всех валютах это 5,5, 2, 2 купюры по 5, купюра 100, это 2 по 50, купюра 1000, это 2 по 500. Конечно, так удобнее и все-таки удивительно, как это совпадает с таблицей сложения. Сложение плюс 1. Еще находка, я не знаю сама алфавит Торы, но зритель написал, что шестая буква обозначается в этом алфавите. Тремя единицами, либо тремя палочками. ну Вот и картина маслом. Три палочки – это как три единицы, а сами три единицы – это как три перевернутые галочки по две линии. Итого получается три двойки. Еще из математических новостей. В генетике связи, которые объединяют две линии генов, без которых наша ДНК не может существовать. Они идут через определенное число связей. 10, 5, 6, 5. Это опять-таки наложили на алфавит Торы, взяв соответствующие числовые буквы, и получили тетраграмматон, имя Бога Яхвы. Так что на этом фоне изучение дней и недели для меня выглядит, выглядит вполне плодотворным занятием. Фридей, если бы было 2И, то было бы как день свободы. Да? По, по поводу перевода среды у меня даже идей нету. Пишите свои идеи. Накопленная сумма дает удивительные находки. Подписывайтесь, ставьте лайк. И до новых встреч!